Привет всем! В дороге случилась такая печалька. Перестала печка работать. Работает только на четвертой скорости. Вышел из строя мой предохранитель тепловой. Вот он находится. Стеженок торчит. Вот он. Я его изолентой замотал. Но почему перемотал? Потому что я поставил перемычку. Перемычку поставил на предохранитель обычный на 20 ампер. Сейчас вот приехал, купил новый. Ставится он. Вот там он стоит. Вытаскиваем фишку и ставим новый. Там на одном болтике он под бардачком стоит. Болтик откручиваем и погнали. Снимаем фишку, откручиваем и меняем. Я уже поставил. Сейчас проверим, как она у нас. О! Зашуршало. Ты хорошо всем спасибо за внимание до свидания кому пригодится пожалуйста